Морем дышущая грусть Что задумано, то сбудется Я сюда еще вернусь Город мой, как мне тоскуется Душу водкой нет я сливаю куш на рулетке судьбы, возвращаясь в нему куш, за зеркальной страны, я приду годами скошенный, по задворкам прежней дни, юг все тот же, только брошенный, не серьезно моей, И уже не так, как хочется И назад не повернуть Память часто в гости просится И ночами не заснуть По Потемкинской лестнице Субтитры Моя радость и грусть. Я в одессе сливаю куш на рулетке судьбы, возвращаясь. Я сниму гуш С за зеркальной стороны, С за зеркальной стороны, За зеркальной страны, Затеркальность страны. Затеркальность страны.